Всем привет, мои друзья, с вами снова Last И в этом видео я покажу, как изменить звук вашего клика Который по какой-то случайности стал нестандартным И произносит другие звуки при нажатии На какое-нибудь приложение То есть, если вы заходите в мой компьютер, он дает какой-то другой звук Заходите в загрузки, он дает другой звук И вам как-то это не нравится И вам больше подходит тот звук который был стандартным. Итак, это видео именно для Windows 7. Итак, мы заходим в меню «Пуск», выбираем «Программы по умолчанию», заходим туда. Выбираем раздел «В левом верхнем углу панель управления домашней страницей», заходим туда. Находим раздел в правом в нижнем углу «Специальные возможности». Заходим туда. Находим раздел э, «Оборудование и звук». И на третьем разделе мы видим звук. раздел «Звука». Э, настройка громкости, первый, и второй «Изменение системных звуков». Так, мы заходим сюда, и здесь я вам советую ничего не менять, кроме звуковых схем. Потому что вы что-нибудь можете неправильно сделать. Звуковая схема. Вот, у меня как так получилось, что вот стал этот сад. А у меня стояла по умолчанию. То есть мой родной звук, который мне нравится. Вот, нажимаем ОК. Выходим. Назад, назад, назад. Назад. все, у меня мой родной звук. Спасибо за просмотр, с вами как всегда был Ласт, если вам это видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь, став... пишите комментарии, спасибо за просмотр, не болейте, берегите родных и близких, пока.